Дорожку к дому твоему Усыпал снег холодной грусти И не пройти мне по нему Твоя душа меня не впусти, обманут был одной тобой. Мы человек незаменимый, и только грустной тоской А сывет снег меня ленивый. Падал белый снег, робко падал голову. Жил ты милее всех. Я своей любимой говорил, как же ты могла убежала к другу моему. А видно, не судьба было сбыться счастью нашему. Снег заметет мои следы, и навсегда я потеряюсь Чушок в чужом пространстве пустоты. Я не вернусь с тобой, прощаюсь. Вся он немного покружил под вечер без остатка тая, а с ним. show Подал в голову, кружил, ты милел всех, Я свои любимы. Счастью нашему подал белый снег. Спасибо, друзья, что досмотрели это видео до конца, поставили лайк, подписались, нажали колокольчик. Спасибо, что со мной от души. Надеюсь, еще увидимся.